Давай три, четыре. Всем привет! Снова с вами Клан... Клан Масика! И в эфире будет Лёвус и Папус! Итак, сегодня мы разберем электронный конструктор Знаток на тему альтернативные источники энергии. Он рекомендован для детей старше 5 лет и их родителей. Лёвочка, ты знаешь, что такое энергия? Да! А где она живет? В проводах. От нее работают телевизоры, лампочки. А ты знаешь, откуда она берется? Не, я не знаю. Так вот, сегодня мы и узнаем, откуда же берется эта энергия. Разберем конструктор-знаток? Да! Итак, что у нас входит в комплект? Посмотрим? Да! Ух ты! Значит, у нас идет вот такая вот подробнейшая инструкция где описаны все схемы с рисунками и описанием идет вот такая вот большая плата на которую будут и крепиться все вот эти вот устройства <сесс> да. значит здесь не нужен ни паяльник все скрепляется просто кнопками как на штанах, вот так, оп, все, схема начала uh -huh. соединяться. Сегодня мы разберем, какие схемы, что будем делать? Первая схема, которую мы разберем, это зарядное устройство с ручным генератором, поскольку твои руки тоже могут делать энергию. Волшебство? Да. А, для этого нам потребуется мультмедр. М6 он называется. Держайтесь. Его мы устанавливаем на второе. Видишь, второй ряд между F и C. Второй ряд между Кэй и С. Для этого нам потребуется взять его и закрепить. Так как вот мы его закрепляем. А, дальше нам потребуется соединительное крепление. Они выглядят вот так. Все очень удобно. На кнопках нам потребуется две штучки Сверху и снизу Одевай. Напротив. Мы закрепляем батарею. И прикрепляем на нее эти зажимы Также нам потребуется Красный светодиод, желтый светодиод Красный мы устанавливаем Вот сюда Между батареек и мета Желтый светодиод мы устанавливаем вот сюда Под батарею, чтобы они были на одном поле Так, соединяем его Вот таким двойным креплением Так, соединяем Ну и самое главное Это ручной генератор Мы устанавливаем его вот сюда И прикрепляем вот. Остается нам соединить вторую клемму генератора с проводом с батареей Вот сюда крепи Там написано C, то есть change заряд И вот сюда на плюсик, видишь плюсик? Значит, плюсовая пойдет энергия на батарею через провод А второй канал у нас пойдет через светодиод Наверное, он должен светиться Ну что, наша схема готова? Ну что, попробуем? Да! Что-то не работает, надо искать ошибку Давай внимательно посмотрим. Нет, нет. Все ли правильно мы с тобой собрали? Цепь верна? Нет. Надо просто поставить... наоборот. Стрелочка туда должна быть. Отлично. Давай пробуем заменить. Ставим в другом направлении. Так. И все ли правильно? А? Попробуем. Нет, вот это должна стрелочка сюда быть. Так, переставляем. Да. А вот тебя... Опа, у нас сразу же загорелся красный огонечек. Ага, да сразу загорелся. Но для того, чтобы батарея заряжалась, нам нужно... Так, нам нужно... Нам нужно, чтобы горел желтенький. Может у нас батарея просто загорелся? А, да, чуть-чуть горел. Чуть-чуть. О, быстрее надо просто крутить. Все, мы разобрались. Ура! О! Сейчас, Лёвочка. Давай, быстренько крутить. Давай я попробую. Вот так вот нужно постоянно крутить быстро, видишь? Так наша батарея заряжается. Итак, батарею мы с вами зарядили. Теперь давайте попробуем воспользоваться ее энергией. Берем снова батарею. Устанавливаем ее, давай, в самый край. Сюда, сейчас и край. Да, вот. А, Да. С другой стороны мы возьмем ручной генератор. Установим на... на другой край. Теперь с помощью стыковочных клевок мы соединим мы соединим наши приборы. Мы соединим контакт. Теперь с другой стороны еще, с другой стороны, мы с вами установим переключатель, соединим двоечками. Так, с одной стороны мы установим кнопочный переключатель. Вот такой вот. соединим его с нами так вот тебе нужно будет построить самое главное да -а -а. нашу витриную юбку Насаживаем тебя так Можно на пятерку. Теперь мы с вами подключаем питание. Давай, плюсик. Ну, по этой схеме почему-то у нас красный провод оказался минусом. А черный почему-то оказался плюсом. Подключаем. Получилось? Так у нас вентилятор работает. Вот батареи. батареи. А если мы переключим? Если мы переключим, то он может работать от ручной энергии. Так что если у вас сели батарейки, крутите динамо-машину. Динамо-машина, что Ну вот, это ручный генератор. Отпускай. Так, а теперь попробуем Привидение! Оно крутит нашу Динамо-машину. Как вам такое устройство? Ты испугался? Uh -huh. <laughs> вот такая схемка у нас получилась.